В Минстрое Республики Татарстан заявили, что спрос на покупку недвижимости с инвестиционными целями начал восстанавливаться после весеннего спада. Ряд игроков рынка заявили, что доля таких сделок превысит прошлогодние показатели. Подозреваю, что этот ажиотаж не будет снижен в ближайшее время, что будет только способствовать росту цен на недвижимость, и э, не будет э, позволять э, этим ценам снижаться. Замминистр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильшат Гимаев сообщил, что в республике начал расти спрос на приобретение как жилой, так и нежилой недвижимости с инвестиционными целями. Ажиотаж на рынке недвижимости связан, во-первых, с отсутствием э, иных э, Безопасных, надежных с точки зрения инвесторов способов вложения сбережений, а во-вторых, с тем, что кредиты, ипотечные кредиты снова стали относительно доступными в связи со снижением процентных ставок плеск интереса к недвижимости у инвесторов по словам экспертов фиксировался в первом квартале 2022 года сейчас он несколько снизился однако интересные предложения были а те кто не хранил деньги на счетах в банках приобретали недвижимость по привлекательным ценам за наличные Амир Ахтямов Универньюз.